С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас набор от компании Кингрой, Набор автомобильного инструмента. Код товара 080MDA. Набор состоит из 80 предметов. Набор, наборы Кингрой это профессиональный инструмент. Хорошее сочетание цены и качества. Кому нужен недорогой инструмент с хорошим качеством, то есть с гарантией 1 год. Присмотрите с набором Kingroy. Поставляется данный набор. Такая Сверху идет бумажная упаковка. Здесь указывается гарантия один год, комплектация набора, что идет внутри. И где наборы производятся. То есть это здесь сделано в Тайвань. Остро Тайвань. Две трещотки в наборе. Одна четвертая дюйма и одна вторая дюйма. Большая маленькая трещотка еще называют. Трещотки имеют быстрый сброс головки. Также фиксация есть. То есть одели, нажали, сняли. Длина трещотки под 1,2 дюйма 260 мм, под 1,4 дюйма 155 мм. Трещотки силовые идут на 24 зуба. Имеют реверс и быстрый сброс. Трещотки разборные, можно заменить саму часть внутреннюю или смазать, допустим. Рукоятка здесь идет пластиковая полностью. И то же самое на маленькой трещотке, реверс, быстрый сброс есть 24 зуба. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, применять вы можете ее в данном наборе или с головками под четвертую, или с битами, то есть биты уже, которые идут с переходником, с адаптером. Получаем в данном случае отвертку. Есть также присоединительный квадрат, вы можете подсоединить решетку, получим отвертку с реверсом или удлинитель. Это уже зависит от работы. Ручка здесь также пластиковая идет. Два Т-образных воротка под 1,4 дюйма, длина 11,5 см. И вороток под 1,2 длина 250 мм. Также этот вороток можно использовать как удлинитель, если снять адаптер. Удлинитель 250 Удлинитель 250 мм. А адаптеры можете использовать для перехода с 3 восьмых на одну вторую. Только у кого есть дополнительно вороток или трещотка по 3 восьмых дюйма. То есть можете использовать из набора головки. Ключи шестигранные. Набор ключей. Далее, в наборе шестигранный профиль. Есть головки короткие шестигранные и головки длинные шестигранные. Голова торкс. В наборе нет, есть только биты торкс. Под одну четвертую у нас идет головок 11 штук, под одну вторую 17 штук. Под одну четвертую самая маленькая у нас на 5 мм, самая большая на 14 Под одну вторую у нас самая маленькая 10 самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 221 грамм. Головки длинные, общее количество 10 штук. Самая маленькая у нас на 8. И самая большая в данном наборе идет на 19. Это длинная. Набор бит. Под одну вторую у нас 11 бит. Плюс переходник. Вот такой вот есть. Это для работы с шуруповертом. Можете биты использовать или головки под одну четвертую. И под одну четвёртую у нас 12 бит, которые уже идут с переходником. Под одну вторую для них есть вот такой адаптер. Ставили нужную биту и подсоединили сюда трещотку. Два кардана. Под 1 четвертую и под 1 вторую. Карданы скреплены, здесь металлические вставки. Удлинители. От 1 четвертую дюйма у нас три удлинителя. 50 мм маленький, 100 мм и 150 а это удлинитель гибкий для труднодоступных мест. Под одну вторую я уже один из показал. Это 250 мм. И еще один есть 125 мм. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые ставки По комплектации набора э, все. Э, набор изготовления хром-ванадиевой сталь. Сверху нанесено на, защитное покрытие матового цвета. Сколов каких-то следов от литья мы не заметили. То есть инструмент отполирован и нанесено защитное покрытие. Теперь по надписям на инструменте. Потому что это, как мы уже заметили, это очень важно для покупателей. Поэтому мы будем говорить о надписи, которые... Возьмем головку из набора. Здесь надпись «Кенгрой» идет внизу на металле. ЦРВ – это хромбонадивая сталь Обозначение В данном случае 27 мм – это головка. Надпись 27 мм. И особенность наборов «Кенгрой», головок «Кенгрой» – то, что здесь идет синяя полоска, разделяющая головку на две части. И также на самой краске надпись «Кенгрой» – хромбонадивая сталь. Надпись «Кенгрой» есть на самой трещотке на металле. «Кенгрой» – ЦРВ. Также на битах. На битах у нас надписи Kingroy не идет, а идет надпись хром допустим, 5 мм. Это шестигранная бита. Удлинитель, также надпись Kingroy CRV, хром-вонадевая сна. Верхняя крышка инструмент хорошо держится, все защелкивается и не выпадает при закрывании. То есть не высыпается у вас все на, на нижнюю крышку. И сказал еще по профилям, э, по профилям которые идут в биты, в профиле бит, тут идут торксы есть, есть шестигранные биты, шлицевые и крестовые, и также биты под одну четвертую. Крестовые, торксы, шлицевые и шестигранные. Кейс состоит из двух частей, соединяется он с широкой зависой пластиковой. Запирание на металлические замки, на замках также надпись «Кингровь». Набор довольно компактный. Ширина кейса 38 см. Длина 25,5 см. Высота 8 см. Вес набора 5,7 кг. видите, все хорошо закрывается. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить замок, закрыть набор. Качественный пластик и качественный заторенный кейс. Вот такой вот набор. Надпись на верхней крышке King Roy Professional Tools. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До свидания.